друзья всем привет всех с наступившим новым годом всем удачи всем <смех> всем правильных рулей только хороших только хороших автомобилей сегодня третье число едем на авторынок зеленый угол уже начали работать кому нужна помощь звоните пишите обращайтесь всегда поможем проверим для вас автомобили если нужно если нужно то отправим к сожалению, забыли камеру, поэтому снимаем сегодня на телефон. Сразу хочу извиниться за звук, потому что на авторынке зеленый угол, как всегда, у нас ветер. К сожалению, не все автомобили удалось проверить, потому что, ну, потому что видимо, люди еще отдыхают. То есть рынок он хоть и работает с 3 числа, но, допустим, один автомобиль проверили, второй автомобиль сказали: Звоните, только приходите, проверяйте, только. Послезавтра, то есть это получается 3-4, э, с 5 числа. Ну и сейчас для вас поснимаем цены, поснимаем машины, наличие автомобилей много брать не будем. Возьмем там штук, наверное, 5 автомобилей, посмотрим, что как изменилось по цене. Вот, ну и вообще походим походим по повторим. Не забывайте подписаться на канал. Всем спасибо за комментарии, всем спасибо за поддержку. Вот. И еще хотелось бы добавить. Сделаем, наверное, такую рубрику Ответы на вопросы Потому что много вопросов вы задаете Именно по комментариям ну, Друзья, если честно, по комментариям отвечать неудобно а, Прям под этим видео Какие у вас есть вопросы Пишите, все вопросы, все комментарии Мы читаем И будем делать видео прям, скажем так, ответы на вопросы И что касается прямых эфиров Будем стараться хотя бы, хотя бы Раз в неделю делать прямой эфир вот. Но сейчас идем на авторынок. Смотрим цены. Ну и конечно, еще раз повторяюсь. Поддержите нас. Не забывайте подписаться на канал. Honda Step Wagon. Комплектация спада. Одна из самых максимальных комплектаций. Белый перламутровый цвет. Задняя дверь ломается. Сзади дворник. Спойлер. На литых оригинальных дисках. Резина установлена летняя, хромированные ручки, ветровики, повторители. Передняя часть автомобиля. Там друг у нас сидит, туда я не пойду. Небольшой пробег на автомобиле. Чистый салон неуделанный кстати данный автомобиль сейчас проверяем хорошее состояние салона электро двери подлокотники система предстолкновения движение по полосе огромный монитор климат-контроль двойной две электро двери Сзади сплошной ряд сидений, подстаканники есть, не подстаканники, столики есть, монитор для второго, для третьего ряда сидений, штатные шторки, в стойках идут подушки безопасности, сзади тоже. Очень удобная трансформация салона. Либо имеем огромный багажник, либо имеем полноценный микроавтобус. Тихо, тихо, тихо, тихо, я тебя уже боюсь. Я тебя уже боюсь друг Другайся. видите как задняя дверь у нас ломается здесь открытие к сожалению не могу потому что она упрется фито третий ряд сидений прячется в пол таким образом он выезжает удобно-удобно трансформация салона часть согласитесь смотрится шикарно такой автомобиль стоимость данного экземпляра 1 миллион 490 тысяч это у нас уже Honda Shuttle автомобиль 2017 года выпуска двигатель полтора литра гибрид соответственно коробка передач здесь робот 4 ВД тоже очень хорошая комплектация установлены туманка сейчас посмотрим штатное это либо здесь литья нет штатные колпаки хорошая летняя резина лобовое стекло идет родное оно с подогревом также система при повторители бесключевой доступ рейлингов нет обратите внимание по бокам идет на этих автомобилях обвес задняя часть автомобиля сзади дворник шилдик акулий, так называемый плавник ребят еще раз извиняюсь за звук снимаем на телефон камеру забыли дома автомобиль аукционный 4 балла коврики лежат сзади почему-то багажное отделение в очень хорошем состоянии ящички такие предусмотрены то есть они крепятся на защелочках болтаться они у вас не будут Давайте посмотрим на состояние салона. Дверные карты. Дверная карта без потертостей, без видимых таких дефектов. Приятно смотреть автомобили в таком состоянии. Видимо убирались автомобили здесь, поэтому коврики убрали. Водительская дверная карта тоже в хорошем состоянии. Но, ребят, у них почему-то вот болячка. Вот эти вот места. Полный руль. Селектор переключения передач. Говорят, одной аукционный лист. Пробег 99 тысяч. Ну, я думаю, родной. Это, да, 4 балла. Кузов целый, но всегда повторяемся сейчас буду повторять все аукционные листы нужно обязательно проверять потому что потому что он реально бьется пробивается по статистике там розеточка у нас спряталась но в последнее время все чаще и чаще попадается не соответствует сам продавец об этом не знает он уверен что автомобиль не бит не крашен но по факту встречаются нюансы подкапотное пространство на самом деле довольно неплохой шаттл 2017 год 10 месяц тоже полторашка гибрид комплектация L ну соответственно тоже стоит робот зимняя резина лития нет со стороны смотрится прям шикарно видимых дефектов повреждений на автомобиле нет Сзади метла, дворник, хром. Багажное отделение. Тоже обратите, ребят, внимание, в каком состоянии багажное отделение. По-моему, стоит данный автомобиль 945 тысяч. Я могу ошибаться, но, по-моему, не так озвучили. Какой чистый салон, какой он ухоженный. Почему у нас так не могут относиться к автомобилю, к салону автомобиля? о чем я говорил на да, болячка тоже полный мультируль подогрев дворника система при антибукс спорт режим ручка переключения передач, селектор USB вход сенсорный климат-контроль аукционный лист в наличии 4 балла пробег на автомобиле тысяч. Посередине идет два подстаканника. Ниша. Руль по вылету, по высоте регулируется. Какие японцы молодцы? Кнопка старт. Бардачок. Розетка есть. Очень хорошее состояние салона. автомобиль toyota harrier Он Год здесь не указан к сожалению сейчас мы узнаем какой год хорошая комплектация сонарчики ходовые огни туманки штатные литые диски зимняя резина сел поехал люк белый цвет по бокам идут накладки Фармированный, лобовуха идет родная, 4 балла. Пробег 91 тысяча на автомобиле. Шикарный кожаный салон. Узнали цену. 17-й год, 2 миллиона 350 тысяч. Автомобиль идет не ВД. Видите, автомобиль закрылся. Лучше автоматически сложились. Также без ключевой доступ. не у меня мобильном открыли рыжий салон шикарный я скажу вам рыжий салон тоже чистый приятный аккуратный задняя дверь электро полный мультируль электросиденье 91 тысяча пробег климат все сенсорная для людей цена конечно кусается панорамная крыша смотрите шикарно просто еще один степ вагон шестнадцатый год третий месяц 1 миллион шестьсот двадцать тысяч автомобиль 4 вд 7 мест 4 балла пробег 76 тысяч литье летняя резина полтора литра Дверь электро, два капитанских кресла, третий ряд сидений. Задняя дверь тоже ломается здесь. Но вот смотрите, третий ряд сидений сейчас разложен. И у нас еще присутствует багажное отделение. не конец давайте еще возьмем кроссовер subaru В очень такой клевой комплектации естественно это идет рестайлинг рейлинги оранжевые вставки 2 миллиона 35 тысяч цена, конечно, космос. зимняя резина, штатные литые диски. Тоже оранжевая ставка идет. Повторители, рейлинг. Накладки идут. Сзади накладки. Ну, согласитесь, конечно, шикарно смотрится форик в такой комплектации. Просто супер. Камера заднего вида есть. багажное отделение, полка, шторка. Двигатель 2 литра. Есть турбовые. Коробка передач тоже вариатор. Тоже чистейший, ухоженный салон. Подогрев задних сидений. Также бесключевой доступ, x мод, подогревы, айстоп, два подстаканника, монитор, бортовой компьютер, ну пойдемте со стороны водителя посмотрим. Клево смотрится автомобиль, прямо шикарно смотрится со стороны. старт. Кожаный руль. Мультируль. Ребят, редкость на Форика, что был мультируль. Прям, ну, действительно редкость. Пробег 76 тысяч. По нашему мнению, это самый лучший кроссовер в своем, в своем, наверное, классе. Ну давайте еще одного возьмем. Вот это, кстати, идет турбо. год, миллион восемьсот семнадцать тысяч. То есть турбо он выделяется. Бампером, да, у него ходовые огни, зимняя резина. Ну это не турбо, не то, что турбо выделяется. То есть как, ну вообще такое самое основное отличие это сзади две выходные трубы на трубовом автомобиле ну и пиксте указано 280 лошадиных сил по салону все обычно все стандартно ну понятно то что с x он не сравнится салон замерзла дверка что ли Верх задняя идет электро. Кстати, заднее сиденье можно опрокинуть. Оп! Тоже идут подогревы. В остальном по салону все одинаково. Ну единственное, турбо. Здесь меню идет немного другое. Там давление турбины. Расход. Температура. На турбовых автомобилях нет системы iStop. Также есть X-Mod подогреву. Подогрев, кстати, работает кожаный руль, регистратор, зеркало такое прям широкое стоит.